Привет! Меня зовут Азамат Каримов, я тренер по ораторскому искусству. Что за бред? Когда перед тобой стоит задача выступить, ни в коем случае запомни, ни в коем случае не пиши свою речь, не составляй текст своего выступления. Мы с тобой уже определились, что публичное выступление — это процесс общения. Довольно странно будет выглядеть твой друг, который придет с тобой на встречу с заготовленным текстом о том, как он провел лето и начнет его читать. А ведь когда ты столкнешься с публикой, ты тоже настолько разволнуешься, что будешь читать, не отрывая глаз. Понимаешь, в этом случае не возникает процесс общения. О том, что же все-таки нужно делать, если не писать свою речь, поговорим дальше. Листай.